Ну что всем привет идем марш О, мало места. Давай зайдем. Так, что О, тут есть. Давай это, да. это Что? Это? Да. Это. да? Мульс <связь> угу. Так, ну нам принесли Что это мы заказали? Это как называется? Spring Girl Соус Куги мана, ман, не, не, Это а, вкусно, вкусно, да. да, мясо вкусно. Свинина? Да. Нет. Они? Сум. А, -а, -а, -а. а, ну это не похоже ни на что. Попробуй. Да. Давай-ка посмотрим. Попробуй. Это для спиннидролов. Маску, mm. может, ты снишь? А, вкусно? Вкусно. Прай, вот это прям чеснок и чили. Вкусно? Да, лимон, чили, чили, чеснок. А ты для чеснока? чеснок. Маску в другой случай. Ладно. Там с Вкусно? Нет. Стрэнджфул вкус. Okay. Перила, remember? Yeah. Yeah, <laughs> может вкусно, может нет. Непонятно. Что-то на зубах у меня ломалось, как камни как камни. Смотрите, что нам принесли организм. Офигеть. Это просто гигантские, гигантские креветки. Что камера? Смотри, тест, uh, use, все. йоги oh. <laughs> Вот это, да, мяс ливнитику. Mm -hmm. Как называется? Паттай. Паттай. С курицей Паттай. Пробуй. Три, Вкусно? Ченсо. You next? Yes. Да. Р да. owning Класс ну что, все едят теперь моя очередь. Я думаю, Маш, подержи. Ну, не знаю, как я. Ой, я съела красный перец и чуть не умерла. До сих пор горит. Который плавает вот тут в бульоне. Посмотрите на это. Песня сказка. Большая ложка. Там есть поменьше. Ой, не могу, просто горит рот. О, Скажи. Ням, ням, ням, ням. Как в Таиланде. ты это ел. Единственный а, из нас. Прям один в один. Вообще ничем не случается. Очень вкусно. Шипший спайк. Да! Очень вкусно. Слушай Ну все, мы набили животы. Все съели да да Мэрифул. Пойдем. Если будете в этом месте вот это местечко если будете мы оставим локацию да где-то это место. Да. Капец, здесь было очень вкусно. Прям я сейчас реально поел оригинальный том -ям. Это было просто офигенно вкусно. Да я прям... А сми -сми но я не могу сказать насчет остальных блюд, потому что я их особо сильно не заказывал в Таиланде, но том -ям, это просто бомбически. Мне очень понравилось. Я как будто побывал сейчас в Таиланде. Не. Прям вкус этот напомнил. Напомнил все все это время, что я находился в Таиланде. остро, правда, но. Маша немножко перчик попался в горло, прилетел. Да. Она там раскашлилась. Ну ничего. На, на минуточку. На <связь> минуточку, да. Попили водички и все нормально. Короче, очень советую это местечко. Кто в этом месте не был, обязательно приходите. Вот. Оставим локацию внизу. Да. Вот. Если вы будете в не прям советую обязательно посетить его. Особенно для тех, кто любит оригинальный том я Ну, а мы но многие же люди не пробовали оригинальный оригинальность да, но если вы хотите попробовать, то вам даже если нужно сходить, если нет возможности пока выбраться в Таиланде попробовать, да? то здесь хотя бы есть такая ушел ты налево, я направо ты прям все наскочила ну, а мы и двигаемся дальше, сейчас Чинцо говорит, какое-то местечко вечером будет, да, Маш? Да, у воды, я так понимаю, что там, но для нас-то это все таки есть, да, так что поехали. Нес. Yes. Еще одно местечко, мы нашли много людей, капец, но корона тайми нельзя больше двух часов. <рисؤال> <рисؤال> <рисؤال> Ah! Oh. Oh. wow. <laughs> My name is Maria. Yeah. Maria? you <laughs> speak Do you speak Korean? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <-un> yes. <-chok> <laughs> <laughs> from? Ah. <laughs> <-huh. laughs> <laughs> Ah, oh, nice to meet you. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> bye bye Мария, <laughs> <laughs> <Maria>, you popular. Ха-ха. <laughs> Ани? Yeah. This superstar. Superstar? Yeah. О, он, Мария, смотри. О, oh, English, English. Uh, <laughs> yeah. Ты такой красивый, uh, ты очень так красивый. Он, он думал, что ты откуда-то с Америки или с Европы. Он uh, такой, а, uh, uh, Россия. такая, uh. Надо было сказать, что ты. Да. Uh, uh, USA. Yeah. Uh, USA? Uh. Россия! А, Россия. гоу гоу го Го, го. Да, прикольный случай получился. Да не, я думаю, не из-за этого. Просто, ну, это странно будет, чтобы стоять до А, окей. Мама, скажи, какой известный в России? Ты спроси, ты спроси, он сходит. А, не-не-не-не. Чуть-чуть чай. А, да. Не, ну, с другой стороны, он же спросил. Да, да, да, да. И еще попрощался, молодец, мальчишка. Ну, английский, очень хорошо берет. Да, да, да. Много мусора. Чисто? Да. Давно очень грязь. Я думаю, это нормально. Когда вот да. тусовка идет, да, а потом убирают. Тусовка. Да. Тусовка. Тусовка. Тусовка. Батин, вообще. Тусовка. Чусок они? А <laughs> Чусок. Они. А так, ну все здесь заканчивается. Так, мы приехали на новое местечко, не знаю, будет видно или нет, сейчас проверим заодно ночную съемку. Вообще, удивительно, это то самое место, откуда я начинал свою первую работу. Вот прям под тем колпаком, вот в вот этом здании, моя первая работа была. О, о. не знаю, видно он бегает